Привет всем, с вами сегодня помощник. Сегодня я бы хотел рассказать о очень интересном гадинге. Называется он Зодиакальные питомцы. Ну, начинаем. Помимо обычных питомцев в игре существуют зодиакальные питомцы. Они отличаются от своих юных коллег, от внешних видов. Он изначательными показателями роста, природными умениями и даже... Повышенными характеристиками, как и знаков зодиака, их 12. Каждый из них обладает свойствами своего класса. Но выбор, конечно, всегда за вами. Ловкость, сила, интеллект, живучесть или даже дух. Каждый выбирает основную характеристику на свой вкус. У каждого из них есть свои минусы и плюсы. Интересный питомец рак. Тип атаки. Физическая. Основной показатель. Ловкость. Природное умение. Ускорение. 10% ловкости. Маленький стих про рака. Два отважных близнеца. К льву отправили гонца. Шлем поклон царю зверей. Ждем вас в гости в январе. Поспешил гонец в поход. Правда, задом наперед. Что? Письмо достать в срок, Полз все время на восток. Но успеть не мог никак, Ведь посланник это рак.